народы бойте, Христос воскресся, радость принесе Люди ликуйте, народы бойте, Христос воскресся, радость принесе Звезды играйте, горы танцуйте, Христос воскресся, радость принесе Звезды играйте, горы танцуйте воскресе радость принеси. Не прилетите травы шуми. Христос воскрес. Христос воскресе радость принесет! Воды жгучите, двери рычите, Христос воскресе радость принесет! Ангелы бойтесь песню троицы, Ангелы бойтесь песню троицы, Христос воскресе радость принесет! Мы Субтитры